Общество скептиков представляет «Скептикон-2015». Об эволюции человека расскажет Александр Соколов. Я, друзья, человек весьма далекий от философии. И мое выступление будет о весьма прозаических, прикладных вещах. Я не собираюсь сейчас рассказывать про свою книгу. На самом деле уже прошло около полугода с ее выхода. И есть гораздо более новые книги. Например, книга Александра Панчина, которая... Саша, ты здесь? Или ты убежал? <сёкнуть> а, ну... Э, которая только что вышла. Вот. Я э, в своем коротком выступлении хотел сказать про некоторых волнующих меня, про некоторые моменты, которые меня волнуют. Вот э, буквально только что на церемонии премии просветитель леонид парфенов задал мне вопрос а зачем писать про глупости если кто-нибудь видел церемонию там был вопрос а зачем писать про глупости так вот несколько раз прозвучало ну, в том числе в рецензиях от уважаемых умных людей что вот автор собрал некие нелепые мифы или там чуть ли не самых придумал вот, ну и вообще это какая-то чушь так вот, я хочу сказать, я не знаю, насколько у меня получилось, но эта книга, и даже в большей степени вторая книга, над которой я сейчас работаю, она не про глупости, конечно, она про когнитивные искажения, которым, увы, подвержены все мы, и от которых иммунитета не существует. И если кто-то еще раз считает, что это сборник глупостей, возьмите, откройте знаменитое письмо десяти академиков, слыхали про такое письмо десяти академиков, президенту России. Несколько лет назад оно было опубликовано. Академики Российской Академии Наук там покойный Гинзбург, Алферов. И к ужасу своему вы найдете там пару мифов из вот этой вот книги. Вот, что говорит о том, что даже уважаемые ученые, чья квалификация не вызывает никаких сомнений, не имеют иммунитета от вот таких вот когнитивных искажений. Я приведу пример, который на самом деле уже звучал у меня в выступлении, но мне он очень нравится. Недавно я проводил такой с целью написать рецензию просмотр нескольких фильмов художественных про неандертальцев. Я имею в виду фильмы, авторы которых пытались, скажем, не очень грешить против науки, то есть я, конечно, не брал в расчет комедии там, про Флинстонов или какие нибудь фильмы, где люди убегают от динозавров, а именно вот такие фильмы, где в титрах присутствуют научные консультанты. Вот три фильма, три фильма 81 -го года "Борьба за огонь", 86 -го года "Клан пещерного медведя" и 2010 -го года. Последние неандертальцы. Вот что интересно. Значит, в фильме 81 -го года, да, кстати, это Рон Перлман, известный нам по роли в фильме «Хеллбой», блестяще исполнил роль неандертальцев. Неандертальцы в этом фильме – это такие полуживотные. Они не разговаривают, а кто нечленораздельно гыкают, визжат, дерутся, вылавливают насекомых друг у друга в шевелюрах и временами пытаются забраться на дерево. Значит, фильм 1986 -го года, прошло всего пять лет, со звездами Голливуда, такой весьма масштабный. Неандертальцы скорее представляют собой таких дикарей из романа Финемора Купера. То есть у них выборы вождя, у них тотемы, а еще у них угнетают женщин. И главная героиня Карманьонка, которая к ним попала, в общем, значительная часть фильма борется за женские права. 2010 год. 2060 год, фильм французский, кстати, то, что он французский, видно. «Последний неандерталец». Неандерталец здесь – это печальный эльф из леса. Он периодически плачет, он играет на флейте. Про флейту мы чуть позже поговорим. Он разговаривает с птичками, с жабками, с лошадками он искренне тоскует, то есть у него во взгляде тысячелетняя скорбь по утраченному народу. Вот обратите внимание, я, естественно, не говорю, что за 20 лет, вот эти, не, произ... ну, так, 30 лет, не произошло изменений в науке. Естественно, наши знания о неандертальцах очень сильно изменились за десятилетия, но... Здесь вот эти штрихи к портрету, они во многом продиктованы не научными фактами, а, скажем так, духом момента. То есть некоторыми представлениями э, в областях далеких от палеоантропологии. Как нужно воспринимать, например, э, так, традиционное сообщество. Это очень традиционное сообщество, не а, И кто-то мне скажет, что а, глупо воспринимать художественный фильм как учебник по истории. Но я вам отвечу, что в значительной степени знания огромного количества людей, знания их об истории, а, впрочем, и о любых других областях, формируется кинематографом в значительно большей степени, чем любыми другими источниками знаний. То есть, если вот так вот провести некоторый неполный список, откуда люди черпают представления о науке, то учебники, школа, научно-популярные книги явно будут, как правило, не на первом месте. На первом месте будет масс-медиа, кинематограф и рассказы друзей и знакомых. Мы как раз на обеде с коллегой, к сожалению, ушедшим Михаилом Родиным, говорили про фильм про Александра Невского, великое произведение, и про то, что исторические факты, вот, мягко говоря, помимо можно снять совсем другой фильм. Но этот фильм, может быть, он не понравится, и показ по Первому каналу практически невозможен. Вот, и я не и еще раз, глупо и неприлично пересказывать вам книжку, вот, может быть, кто-то ее уже и прочитал. Я хотел привести несколько примеров из моей следующей книги, над которой я сейчас работаю, как раз вот на эту тему, когнитивные искажения. И раз уж я заговорил про неандертальские там, музыкальные инструменты, то, возможно, и вы, в том числе, в научно популярных книжках и фильмах э, слыхали, что у нендертальцев уже задолго до появления в Европе людей современного вида зародилось символическое поведение, и они играли на флейтах костяных. И вот образ соответствующий из фильма ⁇ Последний недертальцев ⁇ А теперь бэкграунд, то есть откуда и взялась эта флейта. Э, пещера Дюве-Бабе, в Словении там давно уже э, копали памятник палеолитический, там много слоев, не очень много орудий, много костей, прежде всего это пещерный медведь. И вот в пятом году э, значит, археолог Иван Турк нашел вот такую косточку: это бедренная э, детеныша пещерного медведя с дырочками, которая была, недолго думая, автором находки интерпретирована как флейта. И Дальше пошло-поехало. Эта история попадает э, в прессу, это попадает в популярные книжки, э, появляются реконструкции этой флейты, находятся этнографы, музыканты, которые заявляют, что она настроена на диатонический лад, а там, видите, две дырочки. Но при некоторой фантазии можно предположить, что вот там, где обломана, она с двух концов обломана, там были еще две дырочки, а если перевернуть, там еще намек на пятую дырочку для большого пальца. Значит, Через некоторое время появляются различные реконструкции э, и даже можно купить реплику этой флейты и появляются музыканты, которые начинают на ней, э, так сказать, исполнять некие печальные мелодии. Вы, если в YouTube наберете, там, неандертальская флейта по-английски, вы можете увидеть некоторый набор роликов и послушать неандертальскую музыку. Вот, но э, здесь просто обычно на этом ставится точка, мы поставим запятую и добавим, что вскоре сомнению... Мягко говоря, были подвергнуты практически все пункты из той красивой картины, которую я только что нарисовал. То есть быстро нашлись специалисты, которые заявили, что ну, начнем с того, что слой-то может быть и не, не неандертальский. То есть вообще датировка там, она не очень внятная. В популярной литературе часто написано, что 60 тысяч лет, там радиоуглерод дал там, 40 тысяч лет с хвостиком. Культура сама, она не четко идентифицируется как мустерская. То есть там, может быть, это ориньяк, то есть культура кроманьонцев, И, соответственно, вне зависимости от того, что это за вообще фигня, она может быть и не, не неандертальская, а принадлежит Homo sapiens и нечего тут огород городить. Но, что более важно, быстро нашлись специалисты, которые заявили, что, ребята, это вообще кость, погрызенная гиеной. То есть, ну там дальше начались споры на тему, кто это грыз. Потому что вообще есть много кандидатов, но просто-напросто там свалка костей пещерных медведей, да, приходили какие-то животные, они их грызли, с двух концов она совершенно явно, и дальше специалисты говорят, это просто случай из учебника, она обгрызена хищником, там падальщиком, который пытался извлечь костный мозг, он ее два раза прикусил, давайте вернемся, собственно, прикусил ее, получились дырочки от зубов, дальше может там э, существует различное обсуждение на тему это были клыки или это были э, там третий премоляры какой зуб оставляет именно такие отверстия ну в общем что ребята на ней нет никаких следов орудий на ней зато есть следы зубов там, если посмотреть внимательно и под микроскопом все там есть короче говоря это погрызенная косточка значит через некоторое время естественно сторонники того что это музыкальный инструмент заявили что друзья извините, при погрызах не могли получиться такие аккуратные, кругленькие отверстия. Это раз. Во-вторых, здесь не две дырки, здесь пять дырок. Обратите внимание, четыре из них, вы видите четыре? Четыре из них расположены на практически прямой линии. Как могло случайно получиться, что вот так вот она подошла, это гиена или волк, там, и куснула подряд, или она вот так разом кусила, но расстояние между дырочками не соответствует расстоянию между клыками, допустим, волка или пещерного льва. И, во-вторых, они же расположены по диатоническому ладу. Это тоже не могло получиться случайно. Значит, тут же через некоторое время нашлись скептики, которые взяли сделали микрофокусную томографию, Значит, просветили эту штуку рентгеном и сказали, что, друзья, эти отверстия не несут никаких признаков сверления, что вот если это сверлились дырки, там должны быть определенные микроповреждения, этих повреждений нет. И вообще, это не единственная, не первая находка такого рода, вообще такие косточки находились с начала 20 века, всякий раз они оказывались естественного происхождения в том числе с памятников, где никакой человек никогда не появлялся, то есть следов присутствия кроманьонцев нет, свалка костей пещерных медведей есть, и на них есть дырки, потому что их грызли, и не надо тут разводить никакой э, вот этой философии. Значит, на это э, Иван Тур... На, на это, на это на этой, э, значит, тут же э, появились сторонники, которые сделали... Микро, еще одну микрофокусную томографию и заявили, что, а вот посмотрите, на самом деле это, конечно, не сверленное отверстие, а это отверстие, э, сделанное, э, так сказать, с помощью мощного удара. И нашли соответствующее каменное острие. Если вот так косточки представить острие, ударить другим каким-то молотком, то вот как раз такие дырки без всякого сверления получаются. Вот. А то, что вы принимаете за следы зубов, на самом деле это уже... Э, После так сказать, того, как эта кость была захоронена в слое, она же там 40 тысяч лет лежала, на нее давила порода и оставила такие следы. Вот. Значит, в итоге уже в 2015 году вышла последняя статья, вот, где были собраны данные по 15 памятникам в Европе, где найдено там несколько тысяч костей пещерных медведей, в том числе из них там порядка 4% с погрызами. Значит, причем было показано, что да, это скорее всего гиена, да, там, это, чтобы не быть голословным, были опубликованы многочисленные фотографии костей с дырками и круглыми, и такими, и сякими, и расположенными по прямой. Вот, и было показано, что вот именно если гиена грызет, то вот такие дырки получаются, если это грызли кость, то какой там мог быть костный мозг, если это флейта. То есть, скорее всего, когда ее грызли, в ней был костный мозг. Значит, это не флейта. Значит, и просто по теории вероятности, поскольку и костей грызли много, рано или поздно должно было получиться что-то похожее, ну при некоторой доли фантазии, на флейту. Вот, короче говоря, значит, история. Понятно, что вопрос не закрыт, но. Ну, потому что, турк, потому что Турк уже написал книгу «Происхождение музыки», вот, значительная часть которая отведена этой флейте. И, соответственно, пока он жив, и значит, с ним работает определенная команда специалистов, они будут находить доводы в пользу того, что все-таки это флейта. Вот. Но я, обратите внимание, давайте сравним вот то, что я сейчас рассказал, и некий сюжет из художественного фильма. И вне зависимости от того, к какому итогу придут, наконец, ученые, неандерталец-флейтист будет жить в мифах и в массовой культуре, значит, сюжет второй из той же серии, который, кстати, попал в Википедию, по крайней мере, в русскую, по-моему, и в английскую, значит, что неандертальцы, как известно, уже обладали некоторым ритуальным поведением, они хоронили своих покойников и даже на могилку они клали трогательные букетики незабудок. Вот, то есть, представляется такая вызывающая вообще наворачивание слез на наших глазах картина значит неандертальцы хоронят какого-то старичка и возлагают значит какие-то веночки на его могилку вот и а, на самом деле значит да теперь бэкграунд короче и, и, еще раз эта история вы можете зайти и убедиться что в википедии про это написано значит, теперь следующая история значит знаменитая да выглядит это вот так то есть тоже многочисленные реконструкции вот похороны. В Википедии нам вот такая краткая история. Значит, теперь бэкграунд. Бэкграунд. Значит, пещера Шанидар, знаменитая в Ираке, она копается вообще с 1952 -го, года, 1952 -го. там найдено 10 погребений неандертальцев, 7 взрослых, трое детей. И одна из могил, там Шанидар номер четыре, Ой, не надо. Это был небольшой спойлер. Это мужчина лет 40. и самое интересное оказалось, когда провели так называемое полинологические исследования то есть спорово пыльцевой анализ, то есть специалисты по спорам и пыльце, они смотрят, какая пыльца находится, ну вот допустим в некоторых геологических слоях на этом основании делают выводы, выводы о климате, о флоре и в том числе и датировки некоторые, то есть по Определяя, какие это растения, можно сделать некоторые выводы о том, ну, в какую эпоху эти слои накапливались. Так вот, э, и исследование показало, что во всех образцах, взятых вот из, из, этих, э, из этого памятника, был примерно одинаковый набор пыльцы, но вот в этой могиле, в двух образцах, состав пыльцы отличался. То есть там ее было, во-первых, больше, причем она была в таких кластерах, в некоторых более 100 пыльцевых зерен. И там были представлены семь растений, причем цветковых растений. Из чего и был сделан вывод, там такой э, Ральф Солецкий, археолог, он предположил, что это, видимо, бутоны, и что, видимо, в могилу были положены цветы. Значит, вскоре появилась и другая версия, поскольку эти растения, а там в том числе тысячелистник, э, василек, Алтей. Ну, короче говоря, там вот эти все семь растений, они в принципе используются как лекарственные средства в народной медицине, не только в народной. Было предположено, что, а может быть, это не часть ритуала, а это лекарственные растения, и неандертальцы таким образом пытались лечить друг дружку. Естественно, вскоре это... Гипотеза, как вы понимаете, это всего лишь гипотеза, была подвергнута серьезным сомнениям были выдвинуты многочисленные варианты объяснения, как могла пыльца попасть в эту пещеру, начиная от ветра и заканчивая экскрементами животных, которые могли заходить в пещеру, и спорожняться. До этого они ели там чего-нибудь, это попало в экскременты. Значит, ну, естественно, диспут на эту тему продолжался. Вы понимаете, что дело было в Ираке, и по некоторым причинам раскопки там в течение ряда лет не проводились потому что если вы попытаетесь копать в Ираке, могут закопать вас. Но тем не менее в течение последних нескольких лет специалисты, я, я честно говоря, не знаю, каким образом получили доступ туда, и вот буквально в 2000 о, в 2012 году было проведено очередное исследование полинологами современных отложений. Ну, короче говоря, там же понятно, что там отложения продолжают накапливаться до сих пор. В этой пещере вообще происход... происходит всякая жизнь. Вплоть до недавнего времени, например, там жили курдские крестьяне, они там держали скот. И там были проведены исследования поверхностных слоев. И было показано, что пыльца там продолжает накапливаться до сих пор. Это тот же состав растений, и в том числе все те же семь цветковых растений там представлены. В том числе были найдены скопления пыльцы. И выдвинуто было предположение, вот как я уже тут показал вам картинку, и может быть вы догадались, что виновники попадания скоплений пыльцы в могилу не неандертальцы, а пчелы. То есть там находилось пчелиное гнездо, пчелы таскают пыльцу, и ее скопления попадают в почву. Я хочу тут добавить, что на самом деле я на эту тему консультировался с российскими полинологами из Новосибирского отделения РАН, и они скажут, что объяснение не безупречное, потому что в данном случае речь идет о скоплениях по 3, 4, 5 э, пыльцевых зерен, а у Салецки, у него там 100 и более. То есть вопрос, может ли пчелась только притащить? Но, может быть, мне какой-нибудь специалист по пчелам скажет, что может. Но. Тем не менее, еще раз обратите внимание, что у нас есть э, некая научно-популярная история про неандертальцев-любителей цветов, э, которая тиражируется в фильмах, в учебниках и в э, литературе. И есть реальные опять же, подоплека, которая показывает, что у нас есть несколько гипотез, есть некоторый набор фактов, которые позволяют множеству интерпретаций. Э, и я просто предполагаю, что опять же. Вне зависимости от того, как закончит этот спор, еще столетия, или, может, по крайней мере, десятилетия вот эти неандертальские цветы будут продолжать жить в массовой культуре. Потому что стереотипы массовой культуры гораздо э, медленнее меняются, а наука меняется быстро. Следующий любопытный сюжет уже поговорим теперь не столько про неандертальцев, сколько про нашу любовь к диетам. Я Недавно выступал в Питере в буквоеде и увидел, что там даже не, не, ц... не полка, а несколько стеллажей посвящены различным методикам похудения, то есть похудей на диване, там похудей обжираясь гамбургерами, там, ди... э, диета для гурманов, диета для обжор, то есть э, огромное количество диет. Это такая очень популярная тема. И вот на самом деле некий тренд, который, насколько я понимаю в Россию еще не вполне пришел, но скоро придет, потому что на русский язык уже переведены соответствующие книги. Это палеодиета. Значит, на самом деле это целая движуха. Палеодиета только часть того, что называется палео-мувмент или палео-лайфстайл. Это включает, помимо этого, палеофитнес, определенный стиль одежды. Ой, сейчас подождите. А, а, а, но вообще рекомендуется ходить босиком. Это, это фильмы, это журналы, это магазины, где можно купить палео йогурты и даже палео печенюшки. То есть вот. Пещерки. Ой, пещерки. Кстати, родился бренд. Печеньки пещерного человека. Пещерки. Короче говоря, значит, а с чего все начиналось? Началось, началось в 1975 году, когда такой, если не ошибаюсь, шведский гастроэнтеролог Уолтер Октлин написал книгу «Диета каменного века». Значит, ну вы понимаете, я думаю, что для вас общий принцип, он практически очевиден. То есть вот мы питаемся неправильно, никто с этим не спорит, а древние люди питались правильно, надо, надо вернуться к рациону наших предков. Это естественно. То есть дальше на самом деле идеология очень напоминает идеологию таких крайних вегетарианцев, только вывернутая наоборот. То есть, вегетарианцы ведь что э, говорят некоторые, я прошу прощения уважаемых вегетарианцев, э, э, наши предки издревле питались растениями. Но однажды, когда стало совсем плохо, значит, там испортился климат, какая-нибудь катастрофа, они были вынуждены преодолевая отвращение есть мясо. Вот, здесь а, говорится пример следующее: Наши предки издревле питались мясом. Человек – хищник. Он вообще не приспособлен к растениям. Но однажды, когда стало плохо, и дичь кончилась, они были вынуждены. Это не было их свободным выбором. Просто, чтобы не умереть, они стали есть растения. Значит, и для Локтлина, и для его последователей ключевое такое событие, самое печальное, это, заканчиваю, да, неолитическая революция, вот, когда, так сказать, на смену охотникам-собирателям пришли земледельцы, в рационе появились злаки налочные продукты, сам рацион стал более скудным, люди стали болеть, у них уменьшился рост, у них появился кариес. И вот все проблемы современности, они связаны с этим, и поэтому нам рекомендуется, что ну, там на самом деле, я уж не буду тут подробности, это, это вот как бы Библия, Лорен Кардейн, переведено на русский язык, палеодиета, это зарегистрированная торговая марка Лореном Кардейном, Диета. Короче, едим мясо. Едим любые овощи и фрукты, но не очень много, а, нельзя злаки, нельзя молочные продукты, нельзя бобовые, нельзя ничего солить, нельзя сладости, потому что это неестественно. Вот, и печеньки, это видимо какой-то такой жест, они на самом деле из мяса, а, вот, а, поскольку мне говорят, что время мое вышло. Да? то читайте мою книгу, дорогие друзья, вот. и я готов ответить на вопросы. Скажите, как вы находите силы так подробно исследовать, во-первых, все множество заблуждений, а во-вторых, каждый из них так разбирать? Что, вот, что, что позволяет, что вас мотивирует? Ну, во-первых, не все множество, а я выбрал определенный сегмент, грубо говоря. Во-вторых, их число на самом деле не бесконечно. То есть вот первую книгу я написал, вторую книгу я, наверное, напишу, а вот насчет третьей я не уверен. В-третьих, на самом деле, это весьма интересная тема для исследования. Вот, и там э, не так много, ну вот коллеги, занимающиеся лженаукой, меня поправят, Но там таких вот именно прикладных исследований, их не так много. И сама тема, это же связано с э, особенностью человеческого восприятия. Это связано с тем, как, э, как методология научной работы, как вот эти идеи искажаются, попадая в массовую культуру. Там много. Это интересная тема. И мне просто, как исследователю, это весьма интересно. Я получаю удовольствие, э, в том числе разобраться. Вот я прочитал про эту поле диету, Я про нее впервые узнал там э, несколько месяцев назад. Откуда это? Есть ли там некий научный бэкграунд, он там есть, это же не шарлатаны, там реальные гастроэнтерологи, там реальные э, специалисты работают. Есть исследования, они публикуются в научных журналах. Другое дело, что есть, что в научных статьях они пишут гипотетические, вероятно, надо продолжать исследования, а вот когда выходит попса, то там ешь натуральное и похудей. Как бы Легко. То есть, вот как, как научная идея, попадая в массовую культуру, мутирует, искажается от нее там остается очень мало, а дальше она живет уже по своим законам. Вот это интересный момент вообще. Вот и э, это начинаешь следить за собой. Сколько мифов мы транслируем, не замечая этого, потому что никто из нас от этого не застрахован. А не кажется ли вам, что э, ваша глава про флей, то опять же, она будет избыточна в новой книжке, потому что вот в сложившейся политической ситуации вряд ли люди будут, россияне, серьезно воспринимать книжку человека по фамилии Турк? А это только что уже проскочило. Кстати говоря, в... ну, я думаю, что книжка выйдет через, наверное, через год, при оптимистичной ситуации. Вот И я надеюсь, что читатели все-таки не настолько повернуты на политические ситуации, чтобы, не вот. знаю, ну, все может быть, посмотрим. Это интересная тема, вот и проверите через год. Спасибо. Пожалуйста. У меня вопрос, а где, где миф о том, что люди последовательно происходили, то есть предыдущих стадий, скажем, то, что неандертальцы назывались предыдущей стадии, например, это такой тоже известный миф, или наоборот, что люди неандертальцы никогда не смешивались, тоже вот я встречал такой миф. Это, это скорее не миф, то, что вы говорите, это стадиальная концепция, это просто устаревшая научная концепция, которая не была отвергнута полностью. Вот, а просто э, мы говорим о том, что э, по мере усложнения научного знания, это то, что звучало сегодня там, в той или иной степени, э, некоторые идеи научные на находят подкрепление, некоторые усложняются. То есть понятно, что как, таково, как таковыми предками наши не неандертальцы не являются, в том плане, что наши предки находились там, на другой территории, там, в Африке и так далее. Но поскольку смешение между нашими Нашими прямыми предками, не неодертальцами э, происходило, то в какой-то степени они тоже наши предки. Вот. А нужно ли этот миф включать в книгу номер два? Я не знаю. Может, и включу. вот а Почему бы и нет. Еще вопрос. Есть такой замечательный фильм Человек с земли. Он рассказывает про неодертальца, который почему-то не умирал, дожил до наших дней и стал преподаватель, профессором философии. В общем-то. А, вот мне тут подсказывают, что он кроманьонец все-таки. А, По-моему, неандерталец все-таки там был. Так, и... То есть, возможно ли, чтобы... Вот, ну, то есть, э, развитие, если неандертальцы не вымерли, вот развитие их там, интеллекта до вот, уровня, соответствующего нашему, по крайней мере, вот, нынешнему. Вот вчера была интересная дискуссия, интересно на тему биотехнологии, когда вот клонируют, наконец, неандертальцы. Я надеюсь, что когда-нибудь это сделают. Будет возможность проверить эту вашу, этот ваш найти ответ на ваш вопрос. Пока а, неандертальца у нас фактически нету, а есть только его кости, а, некоторые следы материальной культуры и ДНК, мы можем предполагать, что вообще они дураками а они не были, а вот были ли они способны к философии, например, это вопрос. Вот по поводу музыкальных, например, их способностей, вы видите. Умели они музицировать или нет? То есть в научных статьях там написано дословно следующее. Мы не отрицаем, что неандертальцы были способны к музыкальному творчеству. Мы просто утверждаем, что данный артефакт не может служить доказательством, что они были на это способны. Но может и были. Вот как бы корректно так вот. Есть некоторые а средства. У меня mm -hmm. такой вопрос. А как вам пришла идея взяться за эту тему и почему вы считаете, что это важно? Значит, идея, идея пришла очень просто, поскольку я, будучи редактором э, портала «Антропогенез.ру», который читает там несколько тысяч человек в день, получаю письма практически каждый день от читателей. И значительная часть вот этих мифов, они ко мне приходили и продолжают приходить в виде вопросов. И, соответственно, я стал писать ответы на них. Сначала появилась маленькая публикация под названием «13 мифов об эволюции человека», и она имела определенный успех. В результате чего родилась идея этой книги. Вообще, ну просто понятно, что это так или иначе популяризация э, научного знания современно. просто формат мифа и их развенчания – это такой кондовый формат научпопа, людям нравится разоблачение. Вот, и это добавляет повествованию драматизма. Это читать интереснее. Поэтому это просто кондовый формат, придуманный, конечно, далеко не мной. Есть, например, замечательная книжка советская «Как рождаются мифы 20 века», которую вам рекомендую. Замечательная. И там многое из того, что вот здесь звучит и то, что происходит, там это все обсуждается, там пирамиды построили инопланетяне, там в Волохневском озере живет биоробот и, и, и, и, так, и так далее. Но некоторые подзабытые уже сейчас темы, например, Бермудский треугольник немножко подувял. Вот. Но, может, опять он расцветет в какой-то момент. Да, а где? У вас на книге замечательный абориген, сидящий на, дин... сидящий на динозавре. А... Это, конечно, красиво. А какой вы можете назвать такой миф, самый неадекватный, что ли? Самый необычный, который вы слышали о происхождении человека? Самый необычный? Ну, вот... Э а они все, они все, они все мне любы, скажем так. Потому что, как, как правило, самый, самый нравящийся миф тот, над которым я сейчас работаю. А я сейчас как раз про Флейту пишу, про неандертальскую. Но на самом деле, просто я сейчас столкнулся. Но э, я просто сталкивался и раньше, но именно сейчас. Я столкнулся с пирамидологами. Это, правда, не настолько напрямую связано с темой антропогенеза, но вот эта тема, э, там, э, пирамиды построили инопланетяне, пирамиды из бетона, значит, они построены Наполеоном, значит, и так далее. То есть почему-то именно египетские пирамиды вызывают... Э, невероятное бурление, так сказать, в интернетах при любом упоминании этой темы. И появляется огромное количество людей, это целая субкультура, которые помешаны именно на пирамидах. Почему-то их не интересует там, гробница э, там, китайских императоров, почему-то их не интересуют статуи Будды или э, готические храмы средневековые в Европе, их не интересуют мегалиты Петербурга, там Исаакиевский собор, их интересуют пирамиды. Вот, на мой взгляд, очень не хватает, хотя я могу ошибаться, некоторые, может быть, книжки популярные, или какого-то там се серии научно-популярных передач, где нормально бы объясняли, что, ребята, есть такие люди, египтологи, они давно изучают пирамиды и все, что с ними связано. Вот как это строилось, вот папирусы с описаниями, значит, с отчетами чиновника, руководителя команды э, тех, кто возили известняк, вот каменоломник, где его добывали, вот э, каменные молотки, которыми его добывали. Значит, и, и не нужно тут огород городить. То есть вот это, на мой взгляд, очень важная тема, на которой паразитирует кучевое... Вообще людей достаточно включить некоторые телевизионные каналы и 24 часа в сутки вот этот бред слушать.